Все считали абсолютно и греческая церковь, там и коптская, и армян григорианская, и все какие хотите православные церкви считали русскую э, православную церковь законной и Божией. А сейчас вдруг раз и при Гундяеве и Путине это все как бы исчезло, да? Вот что знает?